Ребята, салют! Выбрался я на рыбалку, буду открывать весенний сезон. Поехал в незнакомое место. Ну, как обычно, у меня стаж рыболовный не сильно большой, поэтому большинство мест для меня незнакомые. Вот, попробуем открыть сезон, попробуем половить кого-нибудь, не знаю даже. Вот, ну, попробуем, в общем. Так что поехали. Твоя дорога длиною в жизнь, тебе бы идти по ней улыбаясь, И если устал, приляк, отдохни, И если ты, бодр, беги, не стесняясь, твоя дорога. Твоя судьба Прими ее, когда от вселенной И к сердцу прижми, она так дорога Ведь становится меньше ее постепенно. Молчи мы знаем Куда идти И как нам жить А кто не знает Тот плетется в стороне Забывая У вселенной Попросить глаза чтобы видеть Что твой путь в твоих руках Но ты В своих мечтах мечты приятны, Но они как облака затмевают. Хватит спать, открой глаза. Ведь становится меньше ее постепенно. А мы идем И вроде каждый имеет цель Но к ней прийти Получается не у всех И если горе Накрывает, как стая туч Пригнись и вскоре Ты увидишь солнце лучше, не пытайся Крышок напрасен Мир так устроен Извини, прими себя Таким, какой ты есть, прими Субтитры Ребята, ну, значит, поехал я домой. А, как всегда, рыбы нет, но есть отдых. Вот. Но сезон я открыл, хоть и без рыбы, но поплавок посмотрел, погулял, чай попил. Самое главное. Поэтому сезон открыт. Все, давайте до новых встреч. Всем клевых рыбалок и всем пока-пока. Твоя дорога длиною в жизнь Тебе бы идти по ней улыбаться